Университетские ученые продолжают вести поиск потенциальных лекарств Из бесчисленного множества химических соединений Постигают это искусство в химическом институте имени Бутлерова Казанского федерального В России подобных магистратур еще не было Тема информатика это наука, позволяющая э, разработать предсказательные модели То есть модели, математические модели, предсказывающие поведение еще не синтезированных соединений какие у них будут биологические, физические или химические свойства да, на основании анализа существующих данных по уже известным молекулам. Из сотен тысяч кандидатов в лекарства до рынка доходят лишь единицы. Основная причина заключается в том, что традиционные методы создания лекарства довольно долгие и затратные. Но хемоинформатика, которую активно развивают в Казанском федеральном, не только помогает выбрать потенциальные лекарства, но и не вкладывать большие денежные средства в лабораторные исследования. А потому неудивительно, что специалистов этого профиля, как говорится, отрывают с руками. В рамках данной программы не только готовят специалистов по фармацевтике, но и создают новые лекарства для медицины и ветеринар. Ветеринарии. Пока ВУЗ делает упор на ветеринарию, университетские ученые разрабатывают лекарства от патогенной микрофлоры. На основе там, биомиметического подхода, например, это подражание природе. То есть в природе вот есть эти структурные фрагменты, которые приводит к наличию высокой биологической активности. Бурная научная жизнь кипит в стенах химического института КФУ на протяжении уже двух веков. Более того, легендарная химическая школа получила новый импульс благодаря открытиям молодых ученых, которые уже связали свою жизнь с наукой. Так что можно быть абсолютно уверенным, что Казанский федеральный уже стоит на пороге новых открытий мирового значения. Ведь ученые-энтузиасты в нашей стране еще не перевелись. Адель Шмилова, Роман Самарин, Универньюз.